Нам не забыть, что было с нами, А тем, ком память недолга, Напомним, как врагов цунами Терзала наши берега, Как благочинная Европа, Впитав коричневую грязь, На гребне страшного потока По нашим городам прошлась. Какую цену заплатили Мы за свободу быть собой, Когда решалось или-или, И жили все одной судьбой. Мы помним все, и не забудем, как защитили света тьмы. Советские простые люди, чтоб не были рабами. Мира. Прошло не так уж много весен с той самой памятной весны. И мир в лицо нам снова бросил. Хотят ли русские войны?